На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Привет, с вами Маргарита, постоянной рубрики новостей о что-то в Португалии. Сегодня говорим о закрытии приемов СЭФ, бездомных животных, приходе мировых компаний в Португалию, криптовалютах и семье из Украины, у которых забрали ребенка. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях. СЭФ приостановил прием новых записей. Как вы знаете, большую панику среди мигрантов вызвала новость о том, что СЭФ приостановил прием новых записей на этот и следующий год в связи с нехваткой персонала. Ситуация накалялась еще в прошлом году, когда для того, чтобы подать на резиденцию или продлить ее, приходилось лететь даже с материка на Азоры. Сам СЭФ обосновывает это нехваткой финансирования и человеческих ресурсов. Поэтому они решили сосредоточить все силы на том, чтобы разобраться с уже существующими заявками и только потом принимать новые. По официальным данным, ситуация должна разрешиться уже к концу этого года. Роман – он в Порту, три года. Я потерял в на года, нужно Друзья, когда вы нелегально переезжаете в чужую страну, а я знаю, вы это делаете, вы должны быть готовы к тому, что ваши заявки будут рассматриваться в последнюю очередь и что никто ничего вам не может гарантировать. Поэтому я не понимаю возникшего в соцсетях возмущения от нелегалов по поводу того, что им придется еще год-два продолжать свое нелегальное пребывание здесь. Ведь приехать таким способом в Португалию и решать проблемы с документами уже на месте было вашим решением. Вы же знаете, что риск есть всегда и что в один прекрасный день все может измениться. Более того, СЭФ обратился в государственную прокуратуру с подозрениями о том, что свободные места незаконно вылавливаются ботами и затем перепродаются нелегалам по 600 евро за место. Также СЭФ сообщает, что удалось поймать двух мошенников, которые выдавали себя за юриста и инспектора СЭФ, играя на слабостях нелегалов. Скажите, друзья, у вас бывали случаи, когда кто-то предлагал вам выкупить запись СЭФ? И также я была бы очень рада услышать ваши истории переезда. А когда-нибудь я расскажу и свою. Это видео выходит при поддержке магазинов наших товаров в Португалии и У туристов забрали ребенка. 23 августа полиция приехала по вызову в одну из квартир Лиссабона и обнаружила там запертого одного ребенка. Ребенок находился один в течение 14 часов без доступа к еде и к воде. Его кожа покраснела, он находился на балконе, и балкон располагался всего в 6 метрах от земли. С этого балкона было очень легко упасть. То есть вы представляете, чем могло все закончиться. Полиция доставила ребенка в больницу, а после ребенок отправился в приют. Родители нашлись сами. И по информации полиции, на момент обращения они были явно пьяны. На следующий день родителям предъявили обвинение в том, что они оставили ребенка одного в потенциально опасной для жизни ситуации. В это же время в интернете стали появляться сообщения от друзей пары с призывами помочь им разобраться в данной ситуации. По их словам, они всего на 5 минут оставили ребенка в квартире одного, потому что не хотели будить его. И теперь им требуются деньги на адвоката и прочие процессы, поэтому они объявили сбор средств на карточку. Молодые люди не являются резидентами Португалии. Также они отказались сообщить полиции, с какими целями они прибыли в страну, как долго здесь находились и как долго собираются находиться. Все в Португалии знают, что соседи не вызывают полицию просто так. И по словам соседей, на протяжении нескольких часов они слышали пронзительный детский крик. И только когда они поняли, что взрослых в квартире нет, они решили обратиться к полиции. Это происшествие очень долго обсуждалось нашими в соцсетях. Часть комментаторов сказали, что таким людям надо вообще запретить рожать. И что уже они бы своих детей точно никогда бы одних не оставили. Другие же, наоборот, поддержали пару и рассказали свои истории переезда, когда им действительно приходилось оставлять детей одних в квартире, потому что надо было идти на работу, чтобы кормить семью. А теперь главный вопрос. Как вы считаете, стоит ли возвращать ребенка родителям? Является ли их поступок преступлением или нет? И вы бы своих детей оставили одних в квартире? Новые гиганты мирового бизнеса заходят в Португалию. Наша страна, Португалия, является очень привлекательной для тех компаний, которые хотят масштабировать или оптимизировать свой бизнес потому что здесь можно найти сотрудников, говорящих на любых языках мира, и при этом платить им можно меньше. Поэтому хорошая новость для всех, кто находится в поиске работы. Компания Revolute открывает новый офис обслуживания клиентов на 400 сотрудников в Португалии. Британская финтех-компания обнародовала планы по созданию нового офиса в Матозинише, который будет обслуживать 6 миллионов пользователей по всей Европе. Как вы знаете, компания Revolute была основана двумя предпринимателями из России и из Украины. Так что для всех, кого замучила ностальгия по родине, это отличная возможность. К слову о работе. Недавно в одной нашей группе в Фейсбуке я опубликовала объявление об одной очень привлекательной вакансии. Хотела помочь соотечественникам. Но вместо благодарности получила в личку кучу гневных сообщений. В общем-то, друзья, теперь я понимаю, почему такой большой процент наших соотечественников трудится на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах. А теперь о бездомных животных в Португалии. Ассоциация ветеринаров сообщила, что в 2019 году 50 тысяч бездомных животных были подобраны с улиц. И, к сожалению, их число только растет. Приюты не способны принять их всех. Я не понимаю, как самая добрая страна в мире дошла до такого, и кто эти люди, которые способны оставить своего четвероногого друга на дороге. По словам директора ассоциации, помимо стерилизации необходимо заниматься просвещением людей. А это займет довольно много времени. Также проблема в том, что государственные приюты переполнены. А частным приютом выжить очень тяжело. Я как-то была в одном частном приюте под Синтрой, и условия пребывания там ужасают. Все своими силами, все приходится делать своими руками. Условия ужасны, и я уверена в том, что работать в таких приютах могут только люди с очень добрым сердцем. По моему мнению, решить проблему помогут более строгие наказания для бывших владельцев домашних питомцев, а также обязательное чипирование всех домашних любимцев. А вы замечали, что в Португалии существует такая проблема? И готовы ли вы взять животное из приюта вместо того, чтобы покупать породистого друга? Криптовалюты без налогов в Португалии. Налоговое управление Португалии официально объявило, что биткоины и другие криптовалюты не будут облагаться налогом в Португалии. Это означает, что физическим лицам не придется платить Налог на прирост капитала и НДС при продаже или покупке криптовалют. Подоходный налог с физических лиц, использующих криптовалюты, также не взимается. Для людей, которые хотят торговать и владеть криптовалютой, Португалия становится идеальным местом для проживания. Таким образом, страна привлекает новую кровь и новые предприятия. Как всегда, буду рада вашим комментариям под видео. И до новой встречи!